Всем приветик. Смысл карточек. Знания. Вы много чего знаете и понимаете. Вы также обучаете других людей. И сами учитесь новым знаниям, новым наукам, что вас интересует. И даже то, что вас не интересует, вы тоже всему этому учитесь. У вас очень много знаний. Вы можете это все записывать. Также можете кому-то рассказывать, передавать свой жизненный опыт, свои знания, свои умения. Вы настолько человек не просто умный и мудрый. Вы еще настолько правильно говорите, и вас люди сразу понимают и также хотят не только как бы быть похожими, но тоже у людей мотивация к знанию. Вы сподвигаете других людей учиться, получать знания, что-то знать. И самое главное, сила не только в правде, но и в знании. Знание самих себя, знание, что вокруг происходит. Если вы будете знать, вы также сможете понимать. Понимать абсолютно все. Не только самих себя, но и других людей. Знания нужны, даже если вы будете просто знать. Можете даже не применять эти знания. Главное знать. Всем пока.